Что вы умеете чему хотите научиться? Знаю аккордики, ой-ой-ой, гитара настроена, нет? Нет, не настроена сейчас одну секундочку. Сам колышки, да, <смех> Вы какой-нибудь знаете или только перебором играли? А, бой? Ну, как-то так. что -то. Я знаю одну такую мелодию. Imagine Dragons группа. Ну, про это Active, да? Очень классно. Спасибо большое, что серьезно отнеслись к просьбе под прошлым роликом поставить как можно больше количества лайков. И как видите, это помогло. Ролик действительно набирает больше просмотров, чем остальные видео. Под этим роликом также не скупитесь на лайки. как и под роликами канала Соня Цветомузыка, где девушка исполняет песни и аккомпанирует сама себе. В его руке, рука. Соня я... делает необычные лирические каверы на известные хиты. Вы просто послушайте качество звучания и вокал. она ведет блог, который будет интересен для людей связанных с музыкой, берет интервью у интересных личностей в мире музыки и не только, Соня доступна на всех популярных платформах, у нее очень чувственный и нежный голос, Соня открытый искренний и настоящий человек, что является редкостью для современных исполнителей красивая картинка, высокое качество записи, в конце концов она очень красивая девушка и талантливая исполнительница, что еще нужно для того, чтобы вы сейчас перешли по ссылке в описании и подписались на ее канал, сделайте это, чтобы чтобы не пропустить новые хиты в ее прекрасном исполнении. Вы обычно играете, можете сейчас что-нибудь в природе монтировать, что-нибудь играть? Здорово, круто. Да. То есть я знаю, вот... Я правильно понимаю, вы по фингер да? Да, да, больше. А, вообще... Не, ну, в основном, конечно, приходится по аккорду играть. Но... А, нет, ну мне вот интересные минуты... Вот ну да, мне я понимаю. Может, общем, я вот понимаю, что вот это такое, как это там использовать можно. Да. То есть, вот стандартно могу делать. Такие легенькие, обычные мелодии. Я в принципе играю, играю нормально. Ну, собственно говоря, я не знаю даже, чему вас на самом деле учить, если вы уже осваиваете фингерстайл. А чему хотите научиться? Э, да, всему, чему угодно. Классическая мелодия, там джазовая, блюз, может быть, что-то популярное. Вообще все, что хорошо звучит. Я могу вот это вот пока что. А можете что-нибудь спеть? Блин, очень-очень круто, Я, вы Спасибо. поразили меня прямо вот сюда очень... У меня нет слов, чтобы описать это. Это реально очень круто. А где вы учились, занимались сами или где-то? Ютуб. Просто в Ютубе. А можете еще что-нибудь сказать? Вот король и шут, кстати говоря, вы вы говорили. Играете. У вас очень хороший уровень и э, вы очень классно ставите и аккорды, и баре, и пузолеты, и скольжения, то есть в принципе все, э, чему нужно научиться играть на гитаре, если не ходить там, в каких-то там мега крутых профессиональных артистах игр, играть или что-то такое, в принципе все, вы все умеете играть. В целом, где вы учились вообще? По Ютубу. По Ютубу, по каким каналам? Коффингер Стайл, Алекс Мерси, Артем Мироненко или Мироненко, я так я, не знаю как. Вот. В принципе, все. И все остальное нахожу таблатуру сам играю. То есть вот недавно нашел табулатуру. В принципе, обычненько, здесь обычные аккорды и вот эта вот штука. Mm -hmm. ah, все, да, да. то есть она обычная, такая, несложная. Но я бы не сказал, что это несложно, на самом деле, все-таки. Да? Это неплохо, это таки да. Да. Ну стараюсь, я стараюсь. Ну я вижу, я потому что прогресс, я не ожидал даже такого, так играть. Это, на самом деле очень хорошо. За 8 месяцев научились? Как самостоятельно научились. Да, самостоятельно, YouTube и, и все ага ага здорово вы хотели сыграть классические произведения могу вам предложить романс гомос очень красивый он такой простенький его буквально за ага. несколько минут можно выучить да, подаст yeah. можно снять а, мы начинаем с седьмого лада первая струна у нас идет движение на три четверти то есть у нас всегда будет раз два три раз два три раз два три ага. Вот, сейчас мы разница между двадцать, двадцать два, три, четыре, пять, будет. Я же ставлю нормально третий, я простенький, приятно, хорошо звучит да да, да, да, да, вот такое классическое Красно. произведение. Я вижу, что очень много навыков, то что вы, в принципе, очень много умеете. То есть тут как бы я не могу сейчас пойти по самым основам или какими-то простым-простым техникам. То есть было бы неплохо все-таки понимать какая-то конечная цель обучения какая. Конечная цель хочется. обучения — играть классные композиции. Драйвовые. Mm -hmm. Или же наоборот что-то такое аккуратное. Но вы это играете сейчас. Получается. Да. <связать> да, да. Ну, что-то, не, не конкретно этой мелодии, что-то <связать> новое, что-то тяжелое, может быть. Ну, вот я только что сейчас сел, э... вы как раз смотрели Максима Ярушкина, да? <связать> Ну прикольно. Как эта штука называется? Это искусственный фужали. А, из, вот искусственный фужит. Да. Есть я... свое фужале. Ну вот это большим пальцем он нафиг. Можно играть вот так. Без Да-да-да, да, да. да, да, да. А, я, я, я знаю, у меня. У меня даже одна композиция есть на, на этот счет. А, а, можете, а можете вы что-нибудь сыграть, спеть? Я могу сыграть свою песню, просто можете послушать. Эта песня есть на всех музыкальных площадках. Вот. А вообще я занимаюсь музыкой. У меня есть дуэт с моей сестрой-бедняшкой Трин Сколл. Вот. И мы выступаем в Москве, тоже как-то выступали. Занимаемся музыкой, пишем песни. И у нас скоро выходит сингл, и у нас есть англ. Вот. Песня называется «Питер». заварю заварился, чай, ну, боже, я так счаю, вместе с кофе, и мысли о пенсионе кофе, Приезжай на синий крыш, возьми с собой красный крыш, и взглядом у меня совет, взять рассвет, промоется до крыш, как ты там говоришь, полиция Петроградки, мечта семьи закаки, станция. Обычно я играю именно в таком стиле, там, три, какие-то аккорды, переборы, и принципе мне обучать нечего. Очень, очень круто. Просто я говорю, я вижу, что у вас очень высокий уровень. Это вообще очень высокий уровень на самом деле. То есть, вы говорили про теппинг, вижу, что вы тоже там играли, в присоединении у вас. А, это теппинг называется? Вот это называется деппинг, да. Ну, вот это тоже теппинг, да? А, это не нужно. Ну я понял, понял, понял. Вот просто я готов, конечно, обучать и все как бы, но брать деньги просто так я бы не хотел. То есть нужно все-таки, чтобы я знал, какую пользу я смогу принести. Я понял, я понял, я понял.